Муж скорбей. Он за преступников сделался ходатаем. исая 53 глава, 12 стих. Кто поверил тому, что услышал от нас, кому мышца открылась Господня, наше слышало ухо и видел наш глаз, чье свидетельство в том и сегодня? Он зашел перед ним, как восходит росток, И как отпрыск из почвы без влаги. Он не влек нас ничем, Не велик, Не высок, Вида не было в нем не отваги, презирали его, как унижен он был. Муж скорбей ни во что был поставлен, Он болезни изведавши нас возлюбил, Был непонят, презрен и оставлен. Но Он взял на себя наших немощей гнет, нашу боль Он пронес по дорогам, а мы думали, Бог поражает и бьет, за свой грех наказуем Он Богом. Он за наши грехи был изъяслен огнем, Гнева Божьи суды совершились, наказание нашего мира на Нем. Его ранами мы исцелились, мы блуждали, не зная пути своего, беззаконий избравший дорогу, но Господь все грехи возложил на него, чтобы из тьмы обратились мы к Богу. Истязаем он был, добровольно страдал, Как овца веден был на заклание, И как агнец безгласен распять себя дал, Даже уст не отверз в оправдание. Отсюда он был взят, И оттуз вознесен. Кто нам род изъяснить его может, Ибо смертью его мой народ был спасен. Обратитесь! И вам он поможет. Со злодеями гроб назначали ему, Но богатом его положили, Потому что не сделал он зла никому, И уста его правдою жили. Он по воле Всевышнего Бога Отца Поражен был и предан мучениям, Что предстало пред светом святого лица Его жертва. Умилостивление, долговечным потомство свое он узрит, волю Божью успешно исполнит, и на подвиг души, что любовью горит, он с довольством во взоре Посмотрит. Всех познавших его, всех идущих к нему, Враг опять свою сеть не заманит. Оправдает он многих, оставивших тьму и греховых уже не помянет меж великими будет он богом почтен наш спаситель за то что когда-то предал душу на смерть и к злодеям причтен за преступников вечной ходатай